Для лыжника есть три изумительных занятия. Смотреть на огонь, смотреть, как льется вода и говорить о лыжах. Вот давайте сегодня поговорим об очередных черных лыжах категории сам. Здравствуйте! Очередные черные лыжи. Мне неинтересно, честно говоря, догадываться о том, что это за лыжи. В титрах вы все уже видели. Вот для меня они черные. И просто о том, как ехалось... Сухо, сухом остатке ехалась так, что в общем-то могу сказать что это очередная лыж одного поворота вот у нее есть свой поворот при том с учетом того, что лыжа достаточно жесткая, поворот у нее метров так на 14, то есть так далек от, наверное, классического слалома или того слалома, который вообще там был пяток лет назад, там под 11 метров нет, тут где-то так 14 метров вот, в нем она идет как рельс Притом даже вот где-то, знаете, на уровне вот грани с комфортностью. Она настолько вот в него как бы, да, впивается в этот свой поворот, что вот из него она вот никак. Ну вот ни туда, ни сюда не хочет. И попробуйте вы ее еще из него вынуть. Вот. Но вот все остальные режимы катания, они вот вроде, они вот только классикой. Всё. Вот классика все, Потому что опять-таки торсенка большая. Вот. И загнуть ее... Её не получается в меньший поворот вот в большой радиус она идет но за счет вот этой жесткости своей она в нем гуляет ее надо грузить и надо стал стаскивать ее с резаной дуги и сказать, что это как бы интересно Ну нет, я не скажу, что это интересно То есть это какая-то борьба с лыжей бесконечная Получается, что лыжа какая-то такая Очень близкая к именно какому-то такому Идеальному спортивному снаряду Для того, чтобы ходить по вот трассу вот этого ритма Вот Мне кажется, что лыжа может быть интересно, Либо вот спортсменам, которые вот действительно соревнуются Им нужен вот такой рельс-снаряд Который вот просто вот я, да, хочу максимум в Скорости выйти и не думать там Держит, не держит, чтобы удержала по-любому вот. либо для каких-то таких проспортивных людей, которым вот, извините, не вспотел, не покатался, вот такие, все через боль, все должно быть через силу, вот, вот для этих людей эта лыжа окей вообще, потому что она жесткая, она вас вообще упарит, упашет, и вообще вы с ней там насражаетесь, набьетесь. Вот, но при этом сможете получить вот этот вот некий режим, в котором вы почувствуете себя Рэмбо, потому что она просто такая фау, как трамвай пошла, то есть, врезалась и вообще фу, и фиг ее вынести из этого, из ее дуги. Вот, но, опять-таки, спортсменам стоит, конечно, проверять ее лично самим, то есть, насколько вот этот ритм, который она дает, он вам интересен, насколько вам вообще, в принципе, это как тренажер тоже нужно, вот, но это уже как бы такой спортснаряд, это не какой-то любительский слаун, это уже какой-то такой своеобразный своеобразный стиль. Вот. Все, больше мне сказать нечего. Потому что я не вижу других применений этой лыжи. Мне она не интересна. У меня она никакие души не задела. вот Я пойду за следующими. Чтобы не пропустить, заходите чаще на сайт. Подписывайтесь в соцсети, на канал. Ставьте лайки. Больше катать Пока!